Доброе время суток. Главным образом, благодаря общению и больше всего благодаря общению в интернете, расширились мои познания о способах применения настойки продукта жизнедеятельности личинок большой восковой моли. Ну и как говорится, огромное спасибо тем, кто мне подсказывал. И не могу скрывать, хочу рассказать. Оказалось, что настойкой продукты жизнедеятельности можно успешно справляться, если уши, коленку, ногу, заболело, воспалилось что-то, можно мазать настойкой несколько раз в день, каждые там 2-3 часа, 3-4 раза подряд. И бывает, что это здорово помогает. Помогает даже тогда, когда не справляется прополисный крем. У них разный спектр действия, поэтому бывает, что огневка помогает лучше. Пока что не удалось создать крем на основе огневки. Горячий рецепт крема вызывал аллергическую реакцию часто. Если знаете, как это сделать, буду благодарен, если подскажете. Оказалось, что при приеме внутрь настойки продукта жизнедеятельности, при проблемах, как, например, кашель, который не проходил от применения других препаратов, как мне рассказал один из, один из вас, те, кто связывался со мной на моем канале. Человек рассказал, что при этом неубиваемом кашле помог прием настойки, когда человек держал ее в полости рта, позволяя ей справляться по месту. Главная печаль, скажем так, При первом знакомстве с огневкой у меня насчет того, что бывает такая первая реакция, которая может положить конец применению конкретным человеком продуктов жизнедеятельности личинок. Реакция эта вылезает один раз. Она может быть связана с тем, что у нас были какие-то заболевания, Какие-то неполадки в организме, последствия инфекций. И эта первая реакция бывает бурной. При приеме стандартной дозы, то есть 20 капель, 10 капель, 7-8% настойки, эта реакция может случиться. Впоследствии, если человек продолжает принимать настойку, эта реакция не возникает. Главным в применении огневки является принцип одной капли. Если вы не знаете, никогда не применяли огневку, либо другой препарат, можно сделать даже на кожную пробу, то есть на чувствительное место, это запястье, локтевой сгиб, там где нежная кожа, нанести на кожу, проверить аллергическую реакцию, принять одну единственную каплю настойки продукта жизнедеятельности. Капля это не капля из любого тюбика, одна медицинская капля. 10. Вот столько. почти не видно да? вот. это одна капля один миллилитр равняется 20 медицинским каплям одна капля это 1 двадцатая миллилитра 10 капель это полмиллилитра шприц стоит 5 рублей Не удается пока что сделать крем, возлагая надежды на способы холодного извлечения полезных веществ из продукта жизнедеятельности. Некоторые особенности производства огневки, производства продукта жизнедеятельности огневки. Хочу упомянуть для пчеловодов, для тех, кто ее готовит, если использовать не просеянный продукт, то есть недоеденные соты, коконы личинок, сами личинки, продукт жизнедеятельности и сот, которым они питались, частично переработанный, то могу сообщить, что у меня лично такая настойка, приготовленная из этого состава, вызывала легкое повышение давления 15-20 мм, плюс к моему нормальному давлению. Поэтому просеивайте продукт жизнедеятельности, если вы собираетесь из него что-то готовить. Сразу взвешивайте, хранить можно либо залитым водкой, не спиртом, а водкой, или спиртом до 50 градусов разведенным, либо в холодильнике в закрытой таре. В холодильнике, потому что там опять заводится малая восковая моля, она съест этот продукт жизнедеятельности, если хранить в тепле. Это все. Все новости по огневке. С наступающим 2019 годом. Всего доброго.